Я представлюсь меня зовут вячеслав богданов я руководитель компании мастер продаж и сегодня я проведу вам этот вебинар чуть-чуть в больших деталях я расскажу о себе те кто не первый раз на нашем вебинаре уже знают меня но знаете как говорится так микрофон выключаем дмитрий не забываем тема очень серьезная, на самом деле мы сейчас находимся в такой ситуации что некоторые даже не отдают себе отчет, что ну просто и делать-то нечего сейчас, да, вот, вот и все, вот в такой ситуации находимся, вот Блин, я слышу чьи-то микрофоны хорошо, ребят, очень прошу все, кто подключается, подключаться, включать, выключать свои микрофоны. Я сейчас напишу еще раз. Дима, напиши в чате, чтобы кто подключается, выключал микрофоны и камеры. Если, если кому-то захочется задать вопрос, вы можете включить либо микрофон, либо и микрофон и камеры, и задать свой собственный вопрос. Итак, для того, чтобы мы не тратили много времени... И перешли к сути вопроса, я тогда начну представляться. Среди вас очень много новичков, я вижу, что многие, многих я просто не знаю, некоторые меня знают, некоторые не знают. Но я чуть-чуть про себя пишу. Так, значит, у нас опять кто-то не выключил микрофон. Хорошо. Значит, я Вячеслав Богданов, я собственник компании «Мастер продаж» продавец с 35-летним опытом в продажах я ну, наверное даже больше знаете как когда мы уже родились мы уже начали продавать я все жду когда все вы выключите микрофоны ой спасибо большое значит те кто только хорошо дима Значит, я продавец с 35-летним опытом в продажах, я тренер практики с компании Мастер Продаж. Кстати, наша компания является единственной в Молдове, которая дает гарантии на рост продаж, описанный в контракте, ну, компании, которые получают у нас услуги, могут получить гарантии. И если в случае те цифры продаж, которые мы обещаем в контракте, не будут достигнуты, мы возвращаем все деньги обратно. Вот. это единственная компания в Молдове, да, по-моему, единственное учебное заведение, которое дает гарантии за свое обучение. Вообще на обучение очень редко кто дает гарантии. Вот. дальше. Я специалист по повышению эффективности личности. У нас есть некоторые курсики по повышению эффективности личности. Не всегда умение продавать это самая большая проблема, ну, самая такая трудность у человека. Я автор статей и интервью для молдавских иностранных журналов и каналов телевидения. СТС, бизнес-класс, маклер, ну и другие. Личные продажи из России, ну и так далее. Я провел обучение для более 10 тысяч сотрудников и руководителей. Я автор своего практического руководства памятка сильного продавца или мотивация продаж. То есть у меня есть разработанная такая методика из 27 практических упражнений по продажам, которые каждый из вас может получить, если досмотрит этот вебинар до конца. Он будет в подарок вам. Если вы его выберете, то вы получите этот подарок в электронной форме. Мое образование. Я обладаю академическим образованием в области технологии обучения, полученной за границей. Что это значит? Это значит, я, когда смотрю на человека, когда он учится, и я за ним наблюдаю, я вижу препятствия, которые он, он получает в, в процессе обучения. Вот. Очень прошу выключать камеры, Олеся Харазова. Да, выключайте камеры. И микрофона а, вот и у меня четыре уровня тренера по продажам я обладаю специальным образованием по оценке человека я у меня образование в области повышения эффективности личности ну и так далее вот а, пару слов про себя рассказала теперь про результаты тоже мои я увеличил свои продажи в 14 раз за 6 месяцев я смог помочь увеличить продажи своих студентов от до пяти с половиной раз за два месяца я протестировал более 3000 человек за последние 6 лет. Создал собственную уникальную систему обучения продавцов. Я обучил продажам и более, более чем 5000 человек за последние 8 лет. И это не семинарчик, это очень много практики. Я спас от распада более 50 компаний и несколько семей. Я являюсь лучшим. В прошлом году я три раза был лучшим лектором СНГ. Я провожу лекции, которые называются «Вся правда о наркотиках». В этом году я уже стал три раза лучшим лектором во всех, среди всех лекторов СНГ. И, кстати, среди вас я знаю, что есть много публики из Гагаузии. Могу вам сказать, что за последние 3-4 месяца на моих лекциях из учеников Гагаузии было около полторы тысячи или двух тысяч человек на моих лекциях антинаркотических. Вот. Так, что у нас тут происходит? Я вас прошу выключать камеры. Кто у нас тут в пилотке? Ну, кто-то есть у нас, кто не выключил камеру. Ага, вы показываете свой экран. Вот девочка, у которой на, на экране, на картинке, она одета в желтую кофточку и в пилотку, там у вас внизу надо выключить демонстрацию экрана. Вы показываете свой экран, нас это пока не интересует. Вот выключите, там есть прям такие два квадратика рядом, и вот на них нужно нажать, чтобы выключить демонстрацию экрана. Угу. Хорошо. Э, да, спасибо. Значит, э, что еще? А, теперь я ожидаю от вас в чате, хочу, хочу попросить вас написать в чате, э, в этом, где вы плю, ставите плюсики, Написать города. Откуда вы здесь присутствуете? Как вы сюда попали? Из каких городов вы тут присутствуете? Камрад, классно, Олеся. Камрад. Ой, классно. Ну, я ожидал, что. Москва, отлично. Есть. Дальше. Кишинев, Кишинев. Херсон, Кишинев. Хорошо. Камрад, Кишинев. Вижу, Вулканешта, Нижний Тагил. Ну, Короче, география такая большая у вас. Камрад плюс Одесса. Ну, хорошо. Дальше. Камрад. У, конечно, Камрад. Ну, молодцы, камратовцы, потому что я так понял, что вам было тяжело там подключаться, потому что не все пользуются скайпом. Но в целом Аргеев, Кишинев, Нижний Тагил, Бельцы. Ну, нормально. Хорошо. Да, я надеюсь, у вас все хорошо со связью. Если что, пишите в чате Дмитрий. Кстати, я хочу представить, среди вас есть один участник, Дубасара, вижу. Среди вас есть один участник, которого зовут Дмитрий Болонецкий. Это мой помощник, он очень часто мне помогает проводить вебинары. И, и вообще он сотрудник компании Мастер Продаж. Красноярск, привет. Кирсова, привет. И вот э, э, этот парень, это тот, который вам в любой момент проконсультирует как вы сможете со мной связаться, либо помочь, как я могу вам помочь и так далее. Дима, привет! Спасибо, что ты есть. Давай, выключай свою камеру. Спасибо. Итак, да, я вам говорил, что я был и сейчас являюсь лучшим лектором, и вот перед вами две картинки. Лучший лектор СНГ, ну и одна фотография с лекцией. Так, мы пойдем дальше. Значит, клиенты нашей компании. Кто это? Это Порш-центр Молдова, это ГЕС международная компания, Керхер международная компания, международная сеть ресторанов, международный холдинг Лакталис, сеть заправочных сети станций, ну и так далее. У нас куча разных из разных областей клиенты, вот, поэтому... Если у вас есть вопросы по поводу них, либо вы хотите получить общий список наших клиентов, потому что сюда точно не поместится, да и мы не собирались всех вписывать, вот и мы вам точно отправим, Дмитрий вам сможет отправить. План сегодняшнего вебинара. Значит, мы рассмотрим следующие темы. Для начала мы разберем, что такое продажа, потому что, к сожалению, здесь я часто встречаю много непоняток. Но ну, надеюсь, что мы с этим разберемся. А потом мы разберем, что такое кризис. После этого разумные методы увеличения прибыли есть, есть четкие методы, которые известны всем людям, но которые не все применяют именно в увеличении прибыли. Далее мы разберем вопрос, как поднять свое настроение и боевой дух команды с минимальными расходами. Я надеюсь, вы понимаете, что сейчас с расходами у каждого напряг и минимальный расход очень важен. Потом воронка продаж и почему она сейчас не работает, почему в кризис надо чаще и по-другому искать клиентов, чем вне кризиса, что делать тем, кому сейчас запрещено осуществлять деятельность. Как и где находить клиентов в кризис, что продавать в кризис, как продавать услуги в кризис, самая главная ошибка, которую делают продажники в кризис, как работать с возражениями клиентов в кризис. И в конце будут, конечно, вопросы и ответы. И после вопросов и ответов каждый из вас может выбрать себе несколько подарков, либо все подарки для вас лично и для тех, кто... Ну, кому это может пригодиться, может, для сотрудников, может быть, для каких-то коллег вам это нужно будет. Эту трансляцию, кстати, эту трансляцию вебинара мы проводим в нашей группе «Совет директоров Молдовы» в Фейсбуке. Если кто-то хочет, может подключаться, она там тоже есть, правда, там нету этой картинки, которую вы видите, там есть просто я и моя голова и, и, и просто мой звук. Вот, поэтому э, ну, мы тогда уже, я так думаю, начнем, потому что вчера мы проводили один из вебинаров по найму персонала. И, э, чтобы не забыть об чтобы не забыть да. сразу, э, после этой трансляции сразу я сделаю про одну программу специальную, которая одновременно будет транслировать и экран на Facebook. Спасибо. Спасибо. Микрофончик, пожалуйста. Кого еще? У Алла Милько включен микрофон. Ладно, тогда мы сами выключим. Хорошо, значит, мы начнем. Да, программа шикарная. Я постараюсь вам ее раскинуть, как говорится, в деталях. И очень важный момент, в процессе вебинара могут, у вас могут появляться какие-то вопросы, либо вы можете, захотите что-то сказать, либо хотите спросить что-то. Вы можете включать свой микрофон в момент, когда вот я что-то говорю, включать свой микрофон и задавать свой вопрос, либо вы, вам нужно просто войти в чат, и задать в письменной форме вопрос. Да, я вижу, что кто-то не может удержаться тут. Извините, это не от нас, у нас хорошая связь, нас все хорошо видят. Это говорит о том, что где-то у вас там может быть со связью потяжелее. Но не факт, может быть, на самом деле у нас тут потяжелее. Хорошо, значит, поехали. Презентацию вебинара вы получите обязательно в конце, эм, тот, кто досмотрит до вебинар до конца, и ссылочку, ну мы ее вам дам, дадим скачать, потому что здесь будут очень интересные моменты, вы захотите, я уверен, захотите пересмотреть. Хотя я вам больше скажу, мы сейчас ведем еще и запись этого вебинара, и кому будет интересно пересматривать, мы обязательно каждому из вас скинем запись этого вебинара. Значит, вебинар только для тех, кто готов меняться прямо сейчас. Кто кому не интересно, либо кто решил, что пусть меняются все, а я не поменяюсь, Извиняйте, вебинар не для вас. Можете прямо сейчас, не напрягаясь, прямо идти делать свои дела. Кто готов меняться, мы двигаемся дальше. Значит, на самом деле, вот у нас есть такой момент. В нашей компании есть такая тема, где мы определяем слабые и сильные стороны для того, чтобы определить, что ли именно вам или вашей компании, или вашим сотрудникам нужно, для того, чтобы вы могли увеличить свою прибыль, а они уходили вниз, как сейчас происходит. Да, да. вот. Поэтому есть такая, есть такая тема, если кому-то будет интересно, мы ее чуть-чуть больше в деталях разовьем в конце вебинара, а сейчас вернемся к нашим вопросам. Итак, что такое продажа? Значит, это продажа, ох ты, у нас даже прямо сразу результаты тут написаны, это из другого вебинара. Продажа это обмен, если мы посмотрим по-простому, обмен, который мы делаем с людьми. То есть в конце концов, если вы посмотрите, это вы меняете, отдаете товар, получаете деньги, отдаете услугу, получаете деньги, некоторые меняются товар на товар, некоторые услуга на услугу, не принципиально. Вот все это называется продажей. Когда вы держите своего ребенка на руках, он хочет кушать, но он не может сказать, он плачет, и вы даете ему сиську, либо птулочку с молоком и так далее. Это тоже продажа. Поэтому кто считает, что никогда в жизни не занимался продажами, и он это не делает, и ему это не надо, то знаете, вы это много раз делали, и прям по жизни, знаете. Я некоторые продавцов спрашиваю, да, грудь согласен <смех> я некоторые продавцов спрашивают Ты как давно продажах он говорит: "Там 5 лет 10 лет я, говорю, я точно знаю что не не 10 лет а ну изначально все из нас продают итак что такое кризис кризис если мы посмотрим большое такого слова русского языка там три дефиниции которые вы видите перед вами первое написано которая нам больше всего подходит это резкое изменение крутой перелом Тяжелое переходное состояние. Я надеюсь, все согласны. Кстати, кто согласен, что это как раз то самое, о чем мы сейчас говорим? Плюсики в чате. Да, плюсы в чате, кто согласен, что это резкое изменение, крутой перелом, тяжелое переходное состояние. Отлично. Очень прошу вас со мной общаться. Я, Кто знает, я всегда ожидаю общения со мной, поэтому пишите плюсики в чате, кто согласен с тем, что мы как раз на эту тему беседуем. Хорошо, да, на самом деле. Спасибо, что выключили микрофон. Если вы заметили, здесь написано тяжелое переходное состояние. То есть куда-то мы все-таки переходим, да? То есть в конце концов мы куда-то идем и куда-то дойдем, в конце концов, да? Вот, поэтому кризис это... Ну за мое время, вот сколько я живу на этой планете, за мое время я пережил несколько кризисов, как и 90-е года, так и там разные Чё? эпидемии еще были и свиной грипп и, и Философские Философские гриппы, которые были. Философские... Философские... Философские... Да. Философские... Девочки, очень прошу, выключайте микрофон. Хорошо. Вот, поэтому кризис, но ну, это вот это, это об этом, есть еще две дефиниции, переломный момент в ходе болезни, ведущий к улучшению или ухудшению состояния больного, а также острый недостаток, нехватка чего-нибудь, ну там, кризис конфет, ну к примеру, да, у детей, вот. Итак, в мире есть три способа, разумные способы, которые там не украсть, не обмануть, не кинуть, вы не видите презентацию, да, ну хорошо, сейчас мы посмотрим. Ага, понял. Все. Все видят теперь? Теперь все видят мою презентацию? Плюсики, кому все видно? Хорошо. Ага, все видно. Отлично. Молодцы. Да, это у меня что-то выскочило. Значит, смотрите. В мире существует несколько, три основных метода увеличения прибыли. Все остальные – это подметоды увеличения прибыли. И теперь мы, каждому из нас, каждому из вас, и как и мне тоже, мы стоим перед выбором. Мы будем увеличивать ассортимент товаров или услуг, мы будем, мы будем увеличивать количество клиентов мы бы, или мы будем увеличивать цены. Вот, то есть мы говорим о прибыли, разница между доходом и расходом, за это отвечает вообще отдел продаж, и увеличение цен, это как раз тоже увеличивает прибыль, если, конечно, расходы не увеличиваются. Вот, в нашем случае есть компании, которые у нас в стране, например, в Молдове, есть компании, которым уже, ну, просто запрещено что-то производить, работать. Да? Ага, кто-то есть туда? Так, Бойцова Ирина не выключила микрофон, и Нинка Наташка Чедырян. Ясно, я выключил вам сам. Итак, увеличение ассортимента товаров или услуг. Значит, смотрите, ребятки, на самом деле я не буду не вдавался тут подробности в детали, а что же такое. Очень часто бывает, что просто меняется образ деятельности. То есть, например, если вы до сих пор у вас была такая услуга, вы там, не знаю, воспитывали детей, вы, у вас какой-то садик детский, да, и к вам дети приходили, сейчас дети не могут приходить садики, просто... Физически, потому что им не разрешено. В этом случае э, разрабатываются специальные онлайн программы, которые помогают родителям и детям какое-то время проводить вместе, обучать их, ну и так далее. Обучать родителей, может быть, чтобы они могли правильно воспитывать детей, ну и так далее. Это я сейчас выдумываю, кстати. Поэтому в каждой компании по-своему это может быть. Некоторые компании, кстати, например, рестораны сейчас многие в Кишиневе переходят на доставку потому что это тоже реально. Некоторые вообще не думали, что будут продавать онлайн, кстати. Помните, сейчас же можно продавать э, ну, с доставкой. И э, до сих пор мало кто думал, что вообще будет работать с доставкой, а сейчас приходится это делать. И да, это может быть для вас не совсем реально, но, извиняйте, так происходит. Это тоже самое увеличение ассортимента товаров и услуг. В вашем случае это еще и доставка товара. Вот. Для кого-то, кстати, если у кого-то есть какой-то род деятельности, где вы не понимаете, а что делать детским развле... дет... с детским развлечением. Ага, Светлана, как раз есть вопрос. Да, детские развлечения кладутся на плечи родителей. Я сам отец троих детей, я понимаю вас очень хорошо. Детско... Детские развлечения очень важны, и желательно они должны быть как-то связаны не только с компьютером, либо телефоном. Я вам больше скажу, это, ну, это сильно присаживает детей, и они приклеиваются к этим картинкам. Поэтому э, могут быть разные варианты, вам нужно пробовать. Я Мы сейчас дойдем до момента, как вам выяснить на самом деле, а что же подойдет, что ожидают дети, либо, правильно сказать, что ожидают родители от того, что вы можете сами предоставить. Поэтому вы сами узнаете. Я могу только выдумывать, а ваши клиенты скажут вам точно, что нужно сделать. Вот. Увеличение количества клиентов. Ну, э, Мы сейчас к этому вопросу тоже подойдем в больших деталях. Даже не буду описывать ее, его медленно. Ну так В подробностях тут вот чуть-чуть. Хочу полноценно этот вопрос задеть. Вот. И увеличение цен. К сожалению, сейчас конкуренция... Не такая большая, если честно. Я замечал компании, которые сейчас зарабатывают больше, и цены у них выше на тот же самый товар, который вне кризиса был, ну, все нормально. Вот. Поэтому вот такие три момента. Если у кого-то есть, кстати, если кто согласен, что других методов нету, то хорошо. Просто плюсики в чате. А у кого-то знает, вы, участники вебинара, знает что э, есть какой-то новый метод, либо вы знаете какой-то новый способ заработать, ну, правильно сказать, увеличить э, прибыль вашей компании, то я ожидаю написать его в чате, потому что, может быть, мы кто-то из, из, например, из Москвы, э, для кого-то из Москвы это будет полезно. А что делать салоном красоты? Вы знаете, хороший э, вопрос, мы сейчас дойдем до этого момента, Александр. Чуть-чуть потерпите. Кто-то включил камеру, и я вас прошу выключить камеру. Это у нас... И микрофон тоже. О, спасибо большое, спасибо большое. У нас есть один микрофон не включенный. Хорошо. То увеличение количества торговых точек, увеличение количества продавцов, ну, об этом мы уже говорили, как бы увеличение количества клиентов, продавцов вы можете увеличить, но если эти продавцы не увеличат количество клиентов, то это вам не поможет. Вы можете иметь там 100 продавцов, но если они не, не увеличат количество клиентов, то вам это не поможет просто. Поэтому И у кого-то есть более еще какие-то примеры того, как можно увеличить прибыль? Ну, какие еще методы? Торговых точек, ну торговые точки, если мы вернемся к нашей картинке, то это как раз э, просто увеличение товаров и услуг в, в разных местах. То есть в нашем случае это больше подходит к первой позиции, увеличение торговых точек. Не факт, что... В случае, есть... особенно сейчас, это увеличение прокачка навыков продавца, я думаю, а, и, вернее, усиление продуктивных продавцов, скажем так, тех, кто считается продуктивным, вот их нужно еще больше прокачать. И можно реально на 20% увеличить э, продуктивность продавцов. То есть продажи ну, можно увеличить на да 20%. Этой это тему мы просто еще не добрались, Анатолий. Мы сейчас доберемся, мы разберем это, это даже в деталях. Я очень хочу, чтобы мы разобрали это даже в больших деталях. Поэтому да, спасибо, это тоже близко к истине. Новый филиал в других городах, но это тоже говорит о том, что увеличение, увеличение количества товаров и услуг в других местах. Все, больше ничего. То есть в вашем случае это... Хорошо. Новый филиал в других городах. Так, других вариантов, кто вы, кроме новых филиалов в других городах, есть еще? Еще больше облизывать клиента? Но это разве не подходит к тому, что увеличение количества клиентов? Либо хороший сервис именно в увеличении количества клиентов? Это все тут же. Хорошо. А, ладно, пойдем дальше. А, следующий слов. Слайд у нас есть. Значит, как поднять свое настроение, боевой дух команды. Значит, я э, с минимальными расходами. Очень важно, чтобы вы вообще занялись продажами и начали использовать вот все эти этапы, вот эти вот увеличение ассортимента, увеличение количества клиентов, увеличение цен. Очень важно, чтобы продавцы или вы, если вы продавец, были в хорошем состоянии. И я надеюсь, вы заметили, что если вы долго находитесь дома, то состояние ваше не самое счастливое. Ну и соответствии с этим и все плохо, и проблемы, и болезни появляются, кстати, для тех, у кого есть особенно хронические болезни, они сейчас обостряются и так далее. Что нужно делать для того, чтобы мы вообще перешли к поиску клиентов, либо увеличение ассортимента товаров и так далее, если продавцы в плохом состоянии, то никакое увеличение ассортимента не помогает. Итак, что нужно сделать? Много работать. Знаете, почему много работать? Потому что когда нету, когда... Не важно что, в нашем случае не важно что. То есть важно, чтобы человек производил. Если человек производит, то ему некогда думать о разной ерунде, о проблемах, о болячках и так далее. Много учиться. Ну вот, кстати, вот Анатолий на эту тему, то, что задал, дал идею. Да, на самом деле сейчас можно тренироваться, практиковаться, можно подучиться чуть-чуть пока есть время потом у вас не будет его времени потому что кризис это такая тема когда которая всегда когда-то заканчивается вот поэтому много учиться важный момент дальше генеральная уборка рабочего места дома автомобиля под веселую музыку а мамочки я думаю что вы меня поддержите все согласны с тем что когда ты под веселую музыку делаешь уборочку в настроение повышается дальше активные физические нагрузки спорт или игры Спорт, ну хотя бы бегать по утрам на полчасика, ничего плохого вы не сделаете. Если у вас есть беговая дорожка дома, или у вас есть какая-то возможность, вы в частном доме живете, я уверен, что вам есть что там поделать и так физически. Да? Потом прогулки в местах, где много свободного пространства, обязательно перед сном. Прогулки. Что это значит прогулки? Желательно, конечно, перед сном, потому что когда вы перед тем, как лечь, нужно прогуляться настолько хорошо, чтобы почувствовать, не было желания идти домой. Вот когда ты гуляешь и, и уже нету, исчезло это желание, не хочется домой, не хочется спать, в этот момент, когда уже можно идти домой. Вот до этого момента надо гулять. И напоминаю, это не должны быть закрыты какие-то помещения, Я, и в нашем случае, в случае пандемии, на самом деле это даже и не, нельзя, то есть вы ходите за город, особенно те, кто живут в Камрате или где-то в меньших городах, то вам легко выехать за город или просто пройтись за город и прогуляться так, так чтобы прям легко стало. Далее, окружить себя самыми успешными и счастливыми людьми. Это, знаете, мы прям вчера на вебинаре говорили, оговорили на эту тему, что подобное притягивает подобное. Если вы хотите стать более счастливыми более успешными, то рядом с вами должны быть счастливые и успешные друзья, знакомые, кумовья и так далее. Далее, смотреть только комедии или обучающие фильмы. То есть, на данный момент я не рекомендую смотреть мелодрамы, ну и так далее, потому что это повышает, понижает эмоциональное состояние человека. Вот. Кстати, по поводу эмоций, у нас в понедельник будет вебинар, прямо на эту тему, которая связана как с продажами, как и с наймом персонала. Очень рекомендую, чуть попозже скину вам ссылочку на него. Не смотреть плохие новости, желательно выбросить из жизни телевизоры. Может быть, для кого-то это нереально, но если честно, я бы выбросил все свои телевизоры из дома. Вот, Если, конечно, они не смарт, там, может, вы в Ютубе можете какие-то обучающие видео смотреть и как, так далее. Если вы включите любые новости, вы заметите, что процент плохих новостей в разы превышает ну, хорошие новости. Ну, даже особенно сейчас. Вы посмотрите новости, и так, возьмите и ставьте галочки, сколько новостей было за вот программу новостей сегодня. Вы увидите, что новость, там одну-две хорошие вы найдете и 15 плохих. Я не думаю, что это вас как-то развеселит. Далее. Исключите жизнь людей, нытиков и людей, которые любят распространять плохие новости. Есть люди, которые, знаете, постоянно им все, у них всегда плохо. Вот Это потенциальный источник неприятности, который будет потенциально приносить вам неприятности. Вот. И это не повысит результаты ваших продажах, и вообще вы не почувствуете себя хорошо. И есть люди, которые любят постоянно говорить плохо, знаете, все плохо, все плохо, все плохо, лучше не станет. Вот этих людей тоже исключите из жизни. Хотя бы на период, на период пока вот весь, этот, весь этот кризис происходит в наших странах, остановить с ними полностью общение, хотя бы общение приостановить. Если честно, то это не самые хорошие друзья, даже извините, если я сказал про кого-то, про чью-то жену, либо про чего-то мужа такое, извиняйте, это не про вас может быть. Итак, у вас поднялось хорошее настроение и мы посмотрим на такую тему, как воронка продажи и почему она сейчас не работает. Ну вот с правой стороны у вас есть такая воронка. Она есть в любой компании, используете вы ее или нет, не принципиально, но вот она есть, пожалуйста. Исходящий поток – это то, что мы делаем вовне, чтобы проинформировать публику, либо клиентов о том, что вы делаете, либо производите. Это исходящий поток реклама 3 9, ну как бы на сайтах в интернете публикации еще где-либо это все исходящий поток вы информируете о том что вы делаете даже бабушка которая вяжет ну, зимой носки чтобы продать их как кому-то она идет к соседям и говорит слушай я вяжу носки если надо будет скажи я там вяжу носки если надо бы скажи это тоже ее исходящий поток а в продажах это просто очень важный момент и у исходящего потока есть такая штука, которая называется количество, и есть качество. Что это значит количество? Ну количество, когда делаешь много, качество, когда делаешь очень классно. И хочу узнать у вас, как вы думаете. А как вы думаете что... Что? что на, первом... что на первом... И очень прошу, кто-то не выключил микрофон, по-моему. Как вы думаете, что на первом месте в исходящем потоке? Ага, вот выключили. Что на первом месте в исходящем потоке? Что важнее, количество или качество? Напишите, пожалуйста, в чате количество или качество. Что, в, что важнее? Именно в, вот в рекламе. Качественная должна быть реклама, или она, ее должно быть много? Анатолий, выключите, пожалуйста, микро. Ага, спасибо. Ее должно быть много, либо она должна быть качественная? Вот, пожалуйста, я вам картинку дам. По вашему мнению, много или качественно? По вашему мнению? Качество, количество. Сначала ясно. Хорошо, количество. Так, качественно. работает оба варианта. Хорошо. Много, ясно. То есть количество. Ясно, качественно. Сбалансированное. Очень близко к истине. Баланс, качественно. Хорошо. Но... Давайте вы допишите, качество должно соответствовать обещанным. Ну да, это да, мы говорим о том, что важнее, качество или количество. Сколько? Реклама должно быть много, или она должна быть классная, ну, красивая, не еще как-либо. Количество плюс качество. Ага, понятно, то есть мнения разделились очень сильно. Классная, классная что значит, качественная или, или количественная, или ее много? Ну хорошо, смотрите, какая штука. На самом деле, э, так, значит, кто-то не выключил микрофон у нас. Отлично, я выключу сам. Значит, э, на самом деле, я вам дам один пример из жизни, из своей. Ко мне пришла пришла одна э, директор одной рекламной компании. И он пришел ко мне, говорит, слушай, говорит, я хочу тебе, ну как бы Тебе сделать продвижение, рекламу, тебя, ну и твоих услуг. Ну и мы начали общаться. Я говорю, окей, я говорю, сколько... Он меня спрашивает, какой у тебя бюджет, сколько ты готов вложить в это? Ну я говорю, я... Я говорю, у меня не лимитированный бюджет, сколько скажешь, только заплатим. И у него прям, знаете-ка, в глазах-то доллары появились. Чик-чик нарисовались такие. Он говорит, если ты вложишь 10 тысяч евро... Тебя узнают по телевизору, по радио, там, где-то там еще, на баннерах и так далее. Я говорю, ну круто. Он говорю, Если о меня узнает. А сколько я заработаю, то есть сколько прибыли мне принесет вот все, это, вот, все эти дела? он говорит, и он говорит, посмотрим. Я говорю, круто. Я говорю, у тебя есть автомобиль? Он говорит, да, есть. Я говорю, ну, стоит он хотя бы десятку евро? Он говорит, да, стоит. Я говорю, она да". а у вас страхована машина? Он говорит, да. Давай возьмем, говорю, зарядим ее, ну как бы с разгона в какой-то забор, а потом проверим, посмотрим, заплатят тебе страховку или не заплатят. Понимаете, о чем я, к чему я веду? К тому, что любая реклама, да, она должна быть и качественная, но качество... Всегда формируется на количестве. Например, для того чтобы рекламная кампания вам сделала хорошую рекламу, самые крутые рекламные кампании в мире они делают опрос. Они спрашивают публику, где должна быть эта реклама? Потенциальных. Например, вы покупатели телевизоров и они хотят продавать телевизоры. Вы говорите, где должна быть реклама? Как она должна выглядеть? В какого цвета? В каких размерах и так далее. И вот на основе вот опроса десятков, может быть, тысяч людей, они создают какое-то мнение и на основе этого создают рекламу. Говорят, вот такая должна быть реклама, потому что 70% ваших покупателей именно дали вам сказали, что именно так они хотят, чтобы это было. И в этом случае, да, реклама, она уже качественная становится. Но вы заметили, что они сделали очень много исходящего потока. Вот этот опрос, который они проводят, это и есть тот самый исходящий поток. В вашем случае... Кстати, для тех, кто не знает, что делать, вот у них салон красоты, и они не знают, что делать, там были такие вопросы. Либо там еще какие-то вопросы были, какие-то еще услуги вы продаете. Неважно, надо спросить у публики. Вберите, возьмите свой телефон, позвоните всем вашим постоянным клиентам и спросите, а чем бы вы могли, как бы вы могли с ними сотрудничать, вот именно в этот период. Вот сейчас, когда по-другому нельзя. Я, например, тоже хочу постричься. Я, да, честно, не могу понять, в какой салон красоты мне пойти, потому что они реально все закрыты. Вот. И я понял, что я бы пошел, но это мое мнение, что я бы пошел в салон красоты, который работает индивидуально, только с одним человеком отдельно. Понимаете? Вот. И где полностью соблюдены все правила гигиены, то есть это, там должно быть все стерильно, все чисто, чуть ли не как, э, ну не знаю, там в операционной но это для меня а для другого по-разному поэтому для вашей публики как узнать что вам подходит какая как вам переоборудовать либо как вам поменять вашу компанию так чтобы начать сейчас продавать вам нужно спросить ваших клиентов о том что им надо как им это надо и что должно быть в этом то есть задать те вопросы которые важны и для тех, кому интересно, как сформировать сами вопросы, как их направить, как спрашивать, ну и так далее, как записывать ответы, как проводить все эти вопросы опросы, вы сможете, я вам оставлю контакты, либо попросите у Дмитрия, он даст вам контакт, вы можете со мной связываться, и я вам могу дать пару рекомендаций по поводу каждого из, вашей, из вашего рода деятельности. А сейчас на первом месте всегда количество, на первом месте. И из количества создается качество. Это не значит, что качество не важно. Да, оно важно, но оно не может создаваться просто на мнении. Вот, к примеру, ко мне дизайнер приходит, говорит, нарисовал мне сайт, говорит, как тебе нравится? Я говорю, круто. Я говорю, мне нравится, но говорю, не, не факт, что моим клиентам нравится. И не факт, что они на, с этого сайта купят. Я не могу сам себя быть клиентом. Поэтому я спрашиваю своих клиентов, а вам это нравится? А это сработает? А вам как? Вот буквально вчера... Или позавчера. Позавчера я получил от одного из наших клиентов, который у нас тестирует людей, ну и получает некоторые услуги. Он отправил мне пять видов реклам, пять видов, и говорит, вот какой тебе больше подходит? Он проводил опрос, он отправил мне, он отправил еще многим людям, и на основе вот всего этого он понял, вот этот каталог больше подходит, чем все остальные, потому что ответили на него, да, но то, что нравится, больше людей, вот и все. Все очень просто здесь. Поэтому исходящий поток на исходящем потоке количество на первом месте, качество после количества идет. Если вы уже делали много количества, то не факт, что это количество, куда вы делали до сих пор. Например, вы до сих пор искали клиентов только там по знакомым. Сейчас, например, эти знакомые вообще им некогда думать о вас, они а им бы самим выжить. В этом случае это, тех... это уже поиск. Если да. Только мы слышим ваша Анна, не знаю, да как, вот. Поэтому очень важный момент. Так, значит, Аурел проанализирует конкурентов лидеров рынка, и они уже провели это исследование. Да, может быть такое, можно скопировать. Да, если они это уже сделали, но не все. Бывает, есть компании, даже крупные компании, которые такое не делают. Вот. Нельзя работать ни при каких условиях. Понятно. Александр, пишите, звоните мне отдельно. Я просто не знаю, чем вы занимаетесь. И я не могу вам ну, каждому индивидуально сейчас проводить. Но в случае, если у вас будет вопросы, вы можете набирать. Мы, я смогу вас проконсультировать. Рекламные кампании запускаются сначала в тестовом, да, в тестовом режиме. В нескольких вариантах. Затем берутся те пакеты, которые показали лучше. Молодец, Аурел. Именно так. Слушайте, он и Марианна. И, И Анатолий. Хорошо. Вот, поэтому важнее всего, как вам поменять, под что. Например, я дам несколько примеров. Да, онлайн сейчас очень сильно работает. Вот, я дам несколько примеров из э, своих... Э, Клиентов, которые поменяли свой род деятельности. У нас есть компания, наши клиенты, руководитель, которые у нас обучаются, они производят рубашки, шьют рубашки. Вот, кстати, рубашка, которая на мне, это эта компания шила. Вот, мы Все наши сотрудники вот, в этих рубашках ходят. И вот э, э, э, ну, вы понимаете, что сейчас рубашки не сильно рвутся покупать. И вот как они пере поменялись. Они начали шить маски. Вот начали производить, потому что по-другому он не мог содержать весь коллектив, которым тоже надо есть, одевать детей, ну и так далее. И он переоборудовался нам маски. Правда, он делает очень много добра и дарит многие маски, но это уже его решение. Вот, кто еще, кому помочь с планированием рекламы в кризис, обращайтесь в не рекламе, бесплатно потом помогу советом. Хорошо, да, да, да, и Аурел, если я правильно понимаю, вы занимаетесь рекламой, да. Поэтому вот, кстати, пошли опрос уже к тому, кто исходящий поток, тому, что исходящий поток работает. Само собой работает, если его делать. Если честно, я сам как-то попался на такую уловку, что, ну, как бы расстроился, я думаю, не знаю, что делать, ну и так далее. Поэтому, ну, сам иногда попадаю в такое, поэтому не рекомендую. Да, вы хотите увидеть картинку? Я вам показываю картинку. Вот, картинка. Кому не видно картинки, вы мне пишите, я, ну, как бы, я буду наблюдать, что вы отвечаете. Ну, есть картинка же, да? Да, есть картинка. Вот, поэтому исходящий поток на первом месте, потом создается количество много исходящего потока и делается качество. После того, как вы сделали рекламу, к вам приходит заинтересованная публика. Они спрашивают, просто цены могут спросить, как только вы поменяли род деятельности, вы поискали новых клиентов, они начнут проходить. Может быть, не толпой будут приходить, потому что в такое время вам бы выжить вообще, то есть хотя бы какую-то прибыль иметь, да? хотя бы в ноль, некоторые компании хотя бы в ноль хотят выйти, для того, чтобы, ну, все, более-менее удержать коллектив, сотрудников, доплатить зарплаты, там, аренду, ну и так далее. Поэтому у вас есть входящий поток, и какое-то количество входящего потока вы начинаете обслуживать. Если, например, вы делали там, ну не знаю, там до сих пор вы тратили на рекламу 1000 евро и получали, например, из этого 100 клиентов, то сейчас, может быть, вы потратите 10 тысяч, чтобы получить те же 100 клиентов. Могу точно гарантировать. А если у вас и род деятельности чуть другой, ну не совсем подходящий, то, ну не попадает который попадает под закон, о не раб... который нельзя работать, то вообще там много вопросов появиться могут быть. Но могу сказать, что репрофилироваться многим из вас придется. Кто не работал онлайн, придет онлайн. Кто не работал на доставке, придет на доставку. Кто как-то по-другому делает исходящий поток, чем сейчас, будет менять свою область деятельности, либо будет умирать. Есть два варианта. Либо он меняется, либо умирает. Все. Кстати, дефиниция слова «поток». Поток направлен непрерывное движение частиц. У кого из вас постоянно сейчас в кризис продолжает работать реклама? Ну, напишите плюсики в чате, кто сейчас продолжает искать клиентов. Вот честно. Только честно, не надо мне. Ну, вы не меня обманываете. Олеся, молодец. Большое подтверждение. Отлично. Кто-то еще? Я не вижу, только цифру вижу. Алекс. Красавчик. Ну, в Алексе я даже не, в Алексе не сомневался. Наталья, молодец, отлично. Мариана, туризм стольше должен меняться. Да, согласен. Анатолий, хорошо, молодцы. Ну, вот, вот вы видите, что человек 10 тут. Э... Вот, пожалуйста, нет. У нас услуги сферы детского развлечения, и мы закрылись полностью. Давайте для Светланы, для примера, сделаем маленький опрос. Светлана, спасибо, я хочу вам помочь быстро. Кто, кому из вас? Я надеюсь, что у многих из вас есть дети. Вот если бы ваши дети хотели в какие-то на какие-то детские развлечения, какой-то центр там, правильно я понимаю, Светлана? То, что из <смех> Да, ну понятно. Вот чтобы его, чтобы вы хотели от такого центра сейчас, в данный момент, когда кризис, ну и так далее, да? Что бы вы хотели получить от этого центра для ваших детей? Тем более берите во внимание, что ваши дети уже не ходят в школу и не ходят в садик. вот, То есть они дома. Что вы ожидаете от такого центра? Напишите, пожалуйста, чтобы, чем, чем была бы полезна Светлана, и ее услуги для вас э, как родителей. Потому что в конце концов вы являетесь клиентами, а не дети. Дети они получают эту услугу, а оплату производите вы. А ну давайте... Вот, Светлана, вам помощь, я вам рекомендую такой же опрос, онлайн развлечения, придумывать онлайн разв... развивашки, круто, онлайн развлечения, да, вот, ну вот видите, почему не поддерживать, тем более, если, кстати, дети, которые к вам ходили, привыкли к какой-то воспитательнице или к какому-то человеку, который восп... помогает им, играет с ними, то почему не сделать это в онлайн варианте для ваших детей? Ну, для детей, которые к вам ходят. Почему нет? Вот многие, кстати, так и рекомендуют. Я понимаю, что много видео и так далее, но у вас есть реальные люди, к которым привыкли эти дети, и с которым нравится играть тем детям, которые к вам приходят. Пожалуйста, пусть они выходят в онлайн. Попробуйте. Знаете как, вон уже они ведь и так сидят. А когда о команде это дополнительное общение. Ну да, и можно собрать просто в онлайне больше детей. Также через конференции. Ну да, согласен. Вот. В онлайн больше лидов, там нет границ. Отлично. Ну, э, ребят, э, Светлане просто вот вы, вы говорите онлайн, вот, желательно более детально написать, что вы имеете по словам онлайн. Если конференция, то конференция. Если там курс на развитие, а не на развлечения. Молодец, да, Люда. Молодец, очень хорошая идея онлайн. А как заработок? Не понимаю, здесь, ну ладно. У кого есть реально дети развлекаться с друзьями онлайн? Развлекаются с друзьями онлайн? Ну да, у многих, я думаю, дети развлекаются с другими друзьями, играют какие-то игры на самый крайняк. А как я буду получать доход? Ага, хороший вопрос. Вы, смотрите, давайте для начала мы не посмотрим на доход, Светлана, а посмотрим на то, чтобы вы не потеряли этих клиентов, потому что через некоторое время они отвыкнут к вам приходить. Если это будет месяц-другой, то они отвыкнут. Во-первых, вам нужно их удержать в первую очередь, а потом потихонечку их возвращать обратно, когда весь этот э, бардак, так сказать, закончится. И просит мероприятия онлайн. Сегодня там для, была дискотека для детей. О, Бойцова, э, из России, если я правильно понимаю, девочка Бойцова. Вот Олеся, во-первых, продолжит общаться, встретиться с друзей, продолжит поддерживать контакт. Конкурент ведь тоже не, не дремлет. Да, совершенно верно. Кстати, у меня есть много знакомых, которые имеют такие центры, и они, многие из них перешли, не многие, а все <laughs> все они перешли в онлайн. Некоторые у меня есть знакомые, которые продают книги, ну, как магазины книг. Ну, вот он перешел на онлайн и продает, интернет-магазин создал. Да, и Stitch тоже онлайн, и недвижимость тоже онлайн. Ну, есть моменты, которые можно перевести в онлайн, но, как бы, просто надо смотреть. Каждый... стричь. Ну, не знаю, что стричь. Ну, хорошо. Вот вам решение. То есть большинство людей, которые имеют детей в нашем чате, ну, может быть, вам нужно попробовать, конечно, пообщаться и с другими, с вашими клиентами, реальными родителями. Но вы видите, они говорят да. Почему нет? Вот. И через некоторое время вам нужно несколько раз попробовать, чтобы дети втянулись, и им понравилась эта игра. Как только им понравится, сделайте несколько пробных уроков, бесплатных либо пробных развлечений бесплатно. А потом потихонечку будете брать, когда увидите, что дети тянутся, они привыкли, и ну, как бы, кризис еще протянулся, то потихонечку будете переходить ну как бы на оплату онлайн, либо на какие-то варианты ну, работы с, с клиентами онлайн. Не исключено, что вы через некоторое время, Светлана, создадите класс, который как будет работать онлайн отдельно. Так и будет работать с детьми, которые у вас в классе. И у вас уже будет опыт, вы готовы. А конкуренты ваши к этому не готовы и это не делают. Я прошу, кто-то тут включил камеру с по 112. Отключая звук, и очень прошу вас отключить вашу камеру. Ага, спасибо. Вот. Очки виртуальной реальности, игры делать. О, видите, как много предложений сразу вам поступило. Вот, пожалуйста, реальные люди дали вам... Реальные советы о том, как с этим справиться. Поэтому, ну, просто попробуйте, Светлан. От этого никто не умер, если попробуйте. Я уверен, что с этим можно справиться. Кстати, вернемся к нашей картинке. Вот вы получаете входящий поток. На входящем потоке очень важно узнавать, откуда они о вас узнали. И на входящем потоке обязательно узнавать, писать, делать статистику, откуда клиенты к вам пришли и купили. Очень важно для того, чтобы в дальнейшем знать, какую рекламу вкладывать. Здесь очень просто. Ну и потом у вас, вы видите, воронке все идет вниз. И в конце концов, кстати, напоминаю, поток это направленное и непрерывное движение этих частиц. То есть реклама должна быть постоянной. Кто остановился, обратно восстановиться и продолжаем делать. Неважно Здесь важно количество на данном моменте. Вы исправите качество. То есть когда пошла реклама, даже в Гугле, кто делает рекламу в Гугле, кстати, даже сейчас там кнопки, ключевые кнопки, по которым люди ищут, там, не знаю, например, мебель сейчас, например, может, могут искать мебель, там, мебель, которая спасает от коронавируса, например, там, да, или которая дезинфицирует помещение, ну и так далее. Я сейчас выдумываю, но там могут быть слова ключевые другие, кто занимается рекламой в Гугле, знает, что это может поменяться. Вот. Поэтому воронка. Кстати, почему воронка не работает? Потому что ее не используют, вот, в первую очередь, либо используют неправильно. То есть делают исходящий поток, не исправляя. Не выясняя у клиентов. Вот я делаю исходящий поток, но делаю так, как было раньше, как и до кризиса. Я понимаю, что клиенты не приходят, но я вкладываю в эту рекламу, вкладываю, а она все равно не работает. Это говорит о том, что надо менять. Светлана и все остальные можете сделать какой-то брейншторм. То есть собраться несколько человек в онлайне, как хотите, и провести какой-то, ну, идеи давать, как можно, какие еще виды рекламы использовать. Я не исключаю факт, что через некоторое, что к вам придет такая идея, которая не пришла к вашим конкурентам. Вот, поэтому команду создавайте, возвращайте команду, не отпускайте. Хочу папу огорчить в 6 лет, вы уже должны с ним уметь договориться. Далее будет сложнее. Ну да, согласен. Ну да, бывает такое. Ну ничего, разберетесь. Хорошо, вот о воронке продаж. Мы двигаемся дальше. У нас еще есть несколько тем. Почему в кризис нужно чаще и по-другому искать клиентов, чем в дне кризиса? Вот, кстати, на эту тему мы сейчас и под, к этой теме подходим. Значит, старые методы плохо работают. Помните, я вам говорил, вы делаете рекламу, но в этом направлении уже оттуда клиентов не приходит, либо их настолько мало, что неэффективна реклама. Количество всегда важнее качества. Ну, я, мы уже помни, вы уже помните по воронке продаж, что количество оно должно быть много, и на основе него вы корректируете свое качество. Я могу дать пример еще один по этому поводу. У меня была одна компания, которая распечатала 10 тысяч листовок по тысяче разного вида. Тысяча, тысяча, тысяча, тысяча, тысяча. Вот, 10 видов и начали распечатывать. И на входящем потоке они начали выяснять, откуда человек узнал, откуда получил листовку, и какую приносят, откуда и какую, откуда и какую. Через некоторое время они поняли, что из 10 видов листовок работают только 2, 2 вида. Но они убрали все 8 видов, начали печатать только эти два вида, которые продают. Вот и все. Но не факт, что в каждом бизнесе есть свои нюансы. Кому-то может листовки, например, сейчас листовки даже и не работают, потому что их даже нельзя раздавать. Вот, Поэтому здесь реклама по-разному может быть. Так, дальше, почему в кризис чаще и по-другому искать клиентов, чем вне кризиса, да по-другому компании не выжить, да, все очень просто, кто хочет умереть, не вопрос, либо вы поменяете сами, вот последняя фраза очень важная, либо вы поменяете сами и станете сильнее, либо кризис поменяет вас и это ослабит вас, это ваш выбор, то есть вам решать, вы будете не опускать руки и двигаться вперед, все равно справляться, либо опустить руки и ждать, когда все закончится и начинать все с нуля. Да, вот только так. К сожалению, это только так. Если вы посмотрите в истории, вы обратите внимание, как было раньше, как справлялись с этим раньше, вы увидите, что только так и происходило. В любой истории так было. То есть, не, не, не люди поддавались. А они справлялись с этим, понимаете? И я сам заметил, что когда у меня в жизни есть какая-то трудность, и я сдаюсь, я становлюсь, становлюсь слабее. Когда у меня есть какая-то трудность, я не сдаюсь, я пытаюсь найти решение, и через некоторое время я все равно его нахожу, то я ощущаю, что я в жизни справляюсь легче с чем-то. И в этом случае у меня лучше что-то получается. Ну, короче, я становлюсь сильнее все по-простому. И, кстати, компания ⁇ это группа людей, которая становится сильнее. То есть, кто переживет, кстати, вот сейчас это время, уверен, что потом просто все остальные проблемы, это будет ничего по сравнению с Вот, вот поэтому нужно и делать по-другому, и чем вне кризиса, и чаще. То есть много надо делать. Мы идем дальше. И вот у вас сейчас практическое задание, я немного отдохну. Значит, Возьмите листы бумаги, либо пишите это в электронной форме, как хотите, как вам удобно. Напишите прямо сейчас план действий для того, чтобы подогнать вашу компанию, то есть адаптировать, поменять продукт, корректировать, или сотрудников под кризисную ситуацию, а также укажите временные даты. То есть вам нужно сейчас написать, что вы будете делать, и... Вы нач... до какого момента вы это будете, продолжать? Вы это будете продолжать? Там кто-то есть. Я сейчас выключу. Угу. Марина. Вот. Поэтому напишите план действий для того, чтобы подогнать вашу компанию, продукт или сотрудника, бывает, что надо подкорректировать сотрудников, подкачать, знаете, есть люди, которые опустили руки, и все, ну и делайте со мной что хотите. Можете их потренировать, подкачать, кстати, если по тренировкам, обращайтесь к нам, мы находимся территориально в Молдове, в Кишиневе, поэтому с большим удовольствием вам поможем. и. Вы это делаете, вы уже можете начинать это делать. Я не убираю слайд с экрана, вы можете прочитать еще раз это задание. И второе задание. Напишите конкретные действия исходящего потока, который вы начнете предпринимать с завтрашнего дня. Действие и его количество. То есть с современными промежутками. Очень важно, например, завтра вы там сделаете 10 холодных звонков, поищите новых клиентов в какой-то области, где вы раньше не искали. Либо включите рекламу в Google, либо сделайте несколько постов, не знаю, в Facebook и так далее. Очень важно, 10, что конкретно вы сделаете, например, 10 звонков, 10 штук. То есть их количество. Либо я раздам там 20 ли... листовки, 20 штук там. Либо пройдусь по, не знаю, по своему городу и в каждый почтовый ящик положу эту листовку. Если ее нельзя раздавать, то хотя бы в почту можно положить. Если по закону это можно, я не в курсе. Вот. И вот, вот сейчас вам нужно сделать вот эти два дела. Вот эти два действия. А завтра начнёт действ... действовать. А можно про... прямо сегодня, после вебинара. Я даю вам 3-4 минуты, чтобы вам вы тезисно написали эти идеи, что конкретно вот вы сейчас начнете предпринимать. Вы опишите это, если будет необходимо, я вам прямо сейчас скину в чат, пока вы пишете, я вам скину в чат свой контакт, то есть свой номер телефона, на котором есть Viber, WhatsApp, Telegram, все остальные ну, средства связи, в том числе и Skype. Вы сможете со мной связаться, и если что-то не получается, я с открытой честной совестью бесплатно помогу вам одним, ну как бы одним на одном звонке смогу дать несколько советов. Так, хорошо я жду вы можете писать эти планы прямо тут в чате тогда я могу вас проконсультировать прямо тут либо вы можете писать их себе куда-то в компьютер в телефон либо не знаю на бумагу на какую-то и тогда ну просто выполнять делать это но без действий вы... я не хочу чтобы вы просто были на этом вебинаре и остались что я был Отлично, что вы 6 пунктов, Люда. Я хочу, чтобы вы что-то начали предпринимать, то есть начинали что-то делать. По-другому никак. Помните, количество действий важнее их качества на данном моменте особенно. Так, я сейчас в чат закину свой номер телефона. Так, для связи со мной. Да, я вижу, что Алекс, Александр уже начинает делать исходящий поток. мне очень важно не просто сделать сейчас исходящий поток александр напиши на будущее что еще будешь делать именно с, вот, четкие данные делать оптовикам если им работать можно а розницы нет вот вопрос ясно да люда хороший вопрос Искать другие возможности, искать других клиентов. Все очень просто здесь. То есть, если вы раньше работали с оптовиками, может быть, и других клиентов, которые не только... но ну, вы работали вы оптовик и работаете с розницей. Розница сейчас продавать не может. Онлайн. Переходим на онлайн. Все очень просто. У мужа своя малярка красит машины. Здесь нет идей, даже как в данной ситуации работать, даже в прежнем режиме. Хорошо. Опросите клиентов. Спросите как. Что они ожидают? Я работаю. Ну, те, кто работает дистанционно вообще. У меня атель, я звоню своим клиентам, предлагаю выезд на дом. Ну да. Ну вот, видите, работа дистанционно. Пожалуйста, гарматская. Пополнить заказ. Полный заказы, доставка. Хорошо. Так, вам нужна картинка, да? Даю картинку. Давайте еще пару минуток, вы для себя, только постарайтесь для себя это за, записать, и обязательно четкие шаги, что вы будете делать прямо с завтрашнего дня по исходящему потоку. желательно даже может быть сегодня, кто может прям сегодня что-то начать уже делать, я с большим удовольствием буду от вас получать отзывы, или вы можете писать, звонить, я буду пробовать вам помогать, особенно те, кто находится в Молдове, я за вас горой, ребята. Очень важный момент. Не сдавайтесь, не опускайте руки, потому что если не вы, то вас. Все очень просто тут. Вячеслав, я прошу да. прощения, да. Там, по поводу малярки я там написал, но я все-таки голосом быстрее пока напишу. Смотрите, очень многие сейчас мои знакомые, которые планировали покупать автомобили, обновлять автомобили, от этой идеи сейчас отказались и они шаманят сейчас свои машины. То есть проще сейчас вложить 200 евро чем еще три тысячи доплачивать ну, допустим ну, или докладывать или пять сколько надо докладывать чтобы покупать себе другую машину потому что неизвестно сколько это все продлится поэтому, но они этот перерыв используют как раз и я в том числе использовал этот перерыв для того чтобы подшаманить свою машину Вопрос заключается в том, что нужно связаться с этими клиентами и предложить им свои услуги на каких-то специальных условиях. Вот да, все. да, у нас, кстати, есть, я не знаю, если тут присутствует, но у нас есть клиенты, которые имеют свои автосервисы, и они работают в закрытом режиме. Ну, как в закрытом режиме? У них закрыто, им привозят машину и приходят, забирают. То есть, в конце концов, они в закрытом режиме работают, только по записи. Я не работаю, все нормально. Ну, может быть, конечно, не так много клиентов, как было раньше, это точно. Вот, но они работают, они не закрылись, они продолжают действовать, хотя бы на зарплату и на оплату аренды, вот, хотя бы на эту тему, у них есть возможность, как говорится, вышивать, хоть, хоть как-то, да, хоть, хоть какой-то, ну, может, не в ноль, но хотя бы не в большой минус, знаете, как. Завтра звоню пяти клиентам, еще я открыла, открыла в Facebook бесплатные курсы по кройке и а, не знаю, как, как вас зовут, но вы крутая. Молодец. Я горжусь вами. Молодец, на самом деле хорошая идея. Возвращаю картинку, да-да-да. Я просто смотрю, что пишите. Да, возвращаю картинку. Смотрите, что здесь написано. Напоминаю, вы сейчас пишете план действий для того, чтобы подогнать вашу компанию, продукт или сотрудников под кризисную ситуацию, а также указываете свои временные рамки, как, как вы в промежутках, когда вы будете это делать, до какого времени это делать, как это видоизменять и так далее. А также вы сейчас пишете конкретные действия исходящего потока, которые вы начнете предпринимать с завтрашнего дня, можно и с сегодняшнего, если честно. Действия и его количество, то есть, не что я, например, что это значит? Это не я спланирую рекламу, а я ее уже делаю. Не я создам листовку или э, создам, не знаю, там какой-то сайт, а он уже работает и он куда-то уходит, там куда-то эта реклама уходит, не знаю, email рассылка, вайбер, ватсап, еще как либо куда-то вы что-то это отправляете. Вот это действие. А идея о том, что это создается, это еще не исходящий поток. Исходящий поток это то, что я прям верну вам картинку. Что такое исходящий поток? Что вы вспомнили? Это частицы информации о вашем продукте, услуге, компании, которые исходят в направлении потенциальных клиентов. Например, видите, здесь написано рассылки, звонки, публикации и тому подобное. Это все исходящий поток. Напоминаю, на первом месте всегда количество, только потом качество. Не сдавайтесь, ребята, не сдавайтесь. Потому что если вы сдадитесь, то, блин, вам же хуже будет. Вот. Кто выполнил задание, ставит плюсики в чате. Ну, маркетинговые ходы, вот тут вот кто-то написал подарки, заманчивые там маски, там средства, еще что-либо. Да, это тоже хорошо, можно применять, почему нет, это очень круто. Вот, просто нас интересует сейчас пока не маркетинговый ход, а прямо исходящий поток для того, чтобы вы выясняли, что нужно вашей публике. Может быть отправите какую-то информационную новую фишку. Салоны красоты сейчас информируют свою, должны информировать свою публику, что у вас чуть ли не как в операционной в салоне красоты. Чище не бывает, вы принимаете только по одному человеку, например там, еще как-либо. Так, кстати, я готов устроить мозговой штурм из представителей разных бизнесов, вы изучаете проблемы, остальные вам дают идеи. Да, мы можем даже организовать такое с Анатолиями, с большими бизнесменами, у нас есть несколько групп прямо реальных бизнесменов, где-то около 400 руководителей, собственников бизнеса в наших группах в Viber, в Telegram, еще где-либо. И вот в этих группах мы можем объединить и проводить брейнштормы такие. Вы задаете тему, мы ее заряжаем в эту группу, и вы получаете реальные идеи о том, что же делать. Вот, от, от ваших клиентов, может быть. да. У меня на складе как в родильном салоне детей нет. Ясно. Понимаю. шторминга да. Была очень интересная идея. Значит, э, э, э, ну, есть такой известный бизнес-тренер в России, Аркадий Цукер. И вот он э, создавал такие группы э, из разных представителей бизнеса. Очень интересно работало. Смотрите, сидела там сидела строительная компания в, одном, в одной группе и сидел салон красоты. И вот они сидят и думают, как там увеличить продажи, как сделать исходящий поток. Вот сидели. И вот она озвучивает проблему... Э, спрашивает строителя, говорит, а слушай, если бы тогда был бы косметический бизнес, ты бы как бы поступил? Он такой, да я не знаю, я не занимаюсь, что? Макияж к кирпичу бы делал? Говорит, о, завтра же у себя на стройке организовываешь или там мероприятия, макияж к кирпичу, а ты, говорит, что бы, ну, говорит, а я бы штуку, наверное, лицу делал бы. Mm -hmm. И они просто меняли название своим ивентом вот этим, ну, то есть, mm -hmm. и показалось, что... Э, ну, они как бы друг другом коллаборацию устроивали, такие обезбашенные просто происходили, какие-то э, скачки просто невероятные. Просто потому что они новый формат преподносили, совершенно новый формат. И э, тут вопрос смене мышления сейчас, ребята. Ну, просто да, просто... ну да. Ну да. Сейчас Согласен, ты... Анатолий. На самом деле смена мышления сейчас важна для любого бизнеса. Не важно, если вы сейчас даже. Не знаю, там у вас супермаркет, и вы все равно вы сейчас в шоколаде, то все равно у вас смена мышления произойдет. Хотите вы этого или не хотите? Вот. Хорошо. Кто написал, кто выполнил задание, пожалуйста. Плюсики в чате быстренько, чтобы мы двигались дальше. Потому что у нас еще будет время для вопросов-ответов. Постараемся кому-то еще помочь, кроме Светланы. Вот. Плюсики в чате. Как пополнить бассейн потребителя? А то все разговоры сводятся к тому, как обмануть систему при введенном ЧП. Не знаю, кто там? Маринов. Вы знаете, ну как бы спросите у публики. И у меня есть свои, свои идеи, но пока я воздержусь. Помочь нам а, надо оптовикам им обрезали все каналы ну да потому что розница не работает поэтому и оптовикам нужно искать новые выходы если честно э, да перформатация бизнеса под э, под интернет магазин может быть продвигать свой интернет магазин ну и так далее хорошо двигаемся да до... есть еще какие-то вопросы если у кого-то еще есть да кто-то печатает ну ладно мы еще будем отвечать мы двигаемся дальше ребят Следующая тема, самая главная ошибка, которую делают продажники в кризис, вот она главная, самое плохое действие это бездействие, ничего не делать, опустить руки и сдаться, вот все, что может сделать, не обязательно кстати продажник, это может быть руководитель, у меня был такой опыт, я работал в одной оконной компании, я когда-то был сотрудником, я не родился руководителем, и я видел как оконные компании закрывались зимой. Ну, там после Нового года, там где-то на месяц, а кто на два закрывался после Нового года, потому что окна зимой ну, реже ставят. Но это не значит, что их не ставят, это ставят. И те, кто не закрылся, продолжали работать и зарабатывали. Кстати, у меня в той, компа в той компании зимой как-то получилось, я нашел нюанс, вот, кстати, по поводу количества. Я искал, искал, искал, какой вариант бы был бы, чтобы продать окно зимой. Оказалось, что э, государство закупает окна ну, в, в, в канун Нового года, прямо вагонами, потому что надо потратить бюджет. И Я нашел вариант продавать государству, но ну, и после Нового года мы не закрылись, а производство продолжало работать ну и так далее. Вот, вот такую ошибку очень многие продажники, да и не продажники, и руководители делают, когда закрывают свои бизнесы, сдаются да. и так далее. Я Это может быть не про вас, ребята, это, я не хочу вас как-то обидеть, кого-то там расстроить, но знаете, что сдаваться нельзя, я прямо эту тему буду проводить, ее продолжать проводить, чтобы вы понимали, что сдаваться ну, просто нереально, если вы сдадитесь, ну, вам же и хуже. Вячеслав, вы, вы являетесь просто ярким примером тому, как надо делать. Смотрите, когда вы хотите увеличить поток, что вы начали делать? Вы начали служить ну, общественную деятельность, по сути. Вы когда вот эти антинаркотические лекции, вы начали массивно, массивно, массивно проводить, бесплатно, используя свои ресурсы и приносить пользу людям, соответственно у вас наработались благодаря этому новые какие-то возможности, новые какие-то связи, и а, а, они а, с государством налажены какие-то отношения. И в результате вы можете и государственные и государственные заказы, благодаря тому, что вы сейчас в трудный момент приходите на помощь государству или а, чиновникам или вот ребят, вы можете посмотреть вот ателье там маски дарят бесплатно, еще что-то делать врачам. То есть показывать свое социальное лицо сегодня очень важно на фоне своих ресурсов. То есть, выйти, если у вас есть внутренняя какой-то такой паника, вы можете сейчас просто активно поддерживать, приносить большое количество пользы, даже пока бесплатно, для того, чтобы себя. Это вот и есть исходящий поток вы, вот вы знаете на самом деле большое подтверждение анатолию спасибо анатолий да я такое делаю и продолжаю буду делать всегда на самом деле чем больше исходящего потока я делаю даже сейчас, тем больше шансов когда закончится кризис что я не оточнну без клиентов и у вас также будет вот по поводу светланы с развлечениями для детей. То же самое. Если она сейчас опустит руки, то через месяц-другой начнется без клиентов. Даже если кризис закончится, она начнется без клиентов. Ну и все, ей нужно будет чуть ли не с нуля все начинать, возвращать. Может быть, не совсем без клиентов, но очень мало клиентов будет. Поэтому уже купили и дарим клиентам, сотрудникам, их семьям с детками. Отлично, молодцы. Хорошо. Итак, двигаемся Дальше. Как работать с возражениями клиентов в кризис? На самом деле возражения, надеюсь, всем понятно. Это не согласие какие-то с чем-то, с ценой там, с тем, что на улице кризис, какие там, какие там автомобили, если сейчас кризис, вот, что там тратить деньги, либо там какие-то еще другие ситуации. У нас буквально есть компания, которая работает с мэриями, с мэрами городов и сел, они производят такие огромные, буквы для входа в сел такие красивые украшают входы в сел очень эстетичный такой продукт они производят и они начали общаться они не запустили руки их продавцы начали звонить и оказалось что у них вот сейчас во время э, кризиса э, появился такой закон что нужно на входе в села и там еще в какие-то места в селах публиковать какие-то там пано чтобы там было видно что вот, вот тут карантин что вот так и так так, что вот что-то происходит, да, какие-то объявления. И они э, узнали об этом, обслонили всех своих клиентов, а кли клиентов у них почти 900, по, по Молдове много сел, ну, для Молдовы 900 это много, вот, и э, как бы у них производство не остановилось, они хотя бы в ноль выходят, а может быть и в прибыль я не в курсе, вот, и, то есть они не опустили руки. И вот э, в наши, я хочу, хочу вам помочь безвозмездно, бесплатно. У нас есть несколько тренировок, которые вам помогут поднять, бо поднять боевой дух, а также справляться, научиться справляться с возражениями или хотя бы увидеть пример того, как это делать. И вот я буквально сейчас в чат вам закину тренировку по улаживанию возражений, как работать с возражениями. Тренировку деньги. Есть такая тренировка, которая поднимает боевой дух человека, продавца в первую очередь. И я рекомендую ее делать хотя бы 15-30 минут в день по утрам любому всем сотрудникам для того, чтобы поднимать боевой, боевой дух человека. А также эта тренировка деньги помогает продавцам легче относиться к деньгам без какого-то напряга, потому что если продавец, у продавца есть напряг к деньгам, то все, <смех> он продает только дешево и только дешевый продукт. Я думаю, вы заметили, что бывает такая ситуация, когда вот хотя бы это продать, не то что, вот например, машину хотя бы за 5000 долларов продать, не то что за, за 50. Ну, что типа этого. И тренировки хорошие дороги, хорошая погода, которая помогает справляться с подавлением. Вот а об этом я вам прямо сейчас сейчас э, скину в чате. Так, я сейчас остановлю пока свой. Я скину в чате вот эти ссылки на эти тренировки. Вы, они будут в чате, их не обязательно копировать, там еще что-либо. Они будут, я не буду закрывать, удалять эту э, переписку. Вы можете и завтра, и послезавтра зайти в этот чат и найти э, эти тренировки и ссылки на эти тренировки. Вот они, пожалуйста, полезные ссылки. Они у вас есть. Эээ... Так, что у нас еще тут есть? А также... По поводу продаж и больших деталях о продажах, я хочу вам порекомендовать один клевый, классный вебинар, который мы планируем провести в понедельник. Вот ссылка на него, на ближайший вебинар, очень классный. Uh, прям рекомендую «Эмоции как инструмент управления и найма команды». То есть вот он, он очень подходит. Я, там еще есть места. Вы, наверное, заметили, что в группу мы больше 50 человек не берем в Skype. Поэтому вот, там еще есть места. Я рекомендую ну, после вебинара взять и записаться, потому что там вы еще успеете после вебинара точно записаться. Там человек 10 есть уже записано, но uh, каждый из вас еще успеет записаться. Кому интересна эта тема, она очень важна как в найме команды, так и в работе с клиентами. Очень важный момент. Эм, вот, э, не буду вам показывать элементы работы с возражениями, потому что у вас есть ролик прямо видео, два примера, как работать с возражением дорого. Там даны примеры в деталях, в объяснениях, еще что-либо. С этим, я уверен, вы разберетесь сами если у вас будет вопросы как с этим справляться то больших деталях то я вам э, в конце я подарю книжку где описано и эта тренировка тоже прямо в письменной форме как ее выполнять а также тренировка деньги тоже там описана. та книжка где есть 27 практически упражнений которые я вам обещал обязательно скину ну как скину я вам отправлю регистрацию вы зарегистрируетесь и вам отправят это вы выберете эту книжку вам ее отправят вот вот поэтому а возражения, возражения всегда будут, если честно, просто к ним надо быть готовым, и продавцам, те, кто либо руководителем, бывает руководители, которые занимаются продажами, я рекомендую все эти тренировки, потому что в нашей области есть куча ну, вопросов, связанных с работой с возражениями, у вас есть бизнес или стартап. Так, есть, хорошо, отлично. Так, вы и между собой общаетесь. Я понял. Значит, я вам скинул это все. Рекомендация по поводу... Рекомендую еще раз, напоминаю, записать, зарегистрироваться на вебинар, который пройдет в понедельник, также в 4 часа в 16.00 мы его проведем. Очень интересная тема. Прямо, ну, как бы, она очень даже связана из отношений, взаимоотношениями в семье, взаимоотношениями в команде, взаимоотношениями, ну вообще в жизни с людьми, с клиентами, сотрудниками, неважно с кем. Очень рекомендую. Ну и работа с возражениями обязательно посмотрите. Так, к чему мы дальше идем? Да, вот, кстати, главное качество лучших продавцов — высокая уверены в себе, в продукте и в команде. То есть я надеюсь, вы заметили что многие продавцы сейчас опустили руки. Ну не все, конечно, но опустили руки и их уверенность в себе очень сильно сейчас подкосилась. Вот. И поэтому в себе, ну, в продукты, они могут знать хорошо продукты и могут быть уверены в команде, но в себе сейчас большие проблемы есть с людьми. Поэтому тренировка деньги, помните, есть ссылочка на нее, а также вы получите описание. В чате я вам отправлю и хотя бы полчаса в день, 15, 20, 30, а может быть и час в день ее делать. Потом искреннее желание помогать людям. Если у человека нету искреннего желания помогать людям, если у него есть своя собственная большая проблема, с которой он сейчас справляется, то ему будет тяжело точно продавать. А также очень комфортное и приятное общение. Что очень значит комфортное, приятное общение? Как выглядит хорошее, комфортное, приятное общение? Из чего вообще состоит общение? Как выглядит продавец, который, у которого приятное общение? Этот продавец, вот ты пообщался с ним, ну не обязательно продавец, это просто обычный человек, может быть, который не имеет дел с продажами. Но ты пообщался с ним, и ты хочешь еще с ним пообщаться. Ты хочешь с нему еще прийти. Комфортно. Он настолько комфортно и хорошо с тобой общается что тебе хочется к нему приходить. Я дам мне формулу общения, чтобы вы понимали. Вот, потому что, к сожалению, самая главная проблема – это уверенность в себе у продавцов сейчас и разрыв общения со многими людьми. То есть, если ты даже дома, это не значит, что тебе не с кем общаться, и ты не можешь это делать. Вот Общение – это как минимум два человека должно быть. То есть не может быть человек один, то есть один разговаривает. Как минимум два человека. У человека, который инициирует общение, должно быть желание донести через расстояние какую-то информацию. Вот. Есть люди, которые много говорят и не позволяют вам слова встать в общение. Вот это не общение. Есть люди, которые слушают и считают, что общаются. Это тоже не общение. Есть люди, которые не дают подтверждения. Вот ты ему говоришь, а он тебе не да ни мы ни Вы замечаете, что я всегда от вас ожидаю плюсики там, подтверждения, еще что-ли что-либо в чате. Вот это специально для вас, специально для хорошего общения. Вот. А также есть люди, которые не присутствуют. Ну, например, вот он было у вас такое, что едете за рулем, а мысли где-то там, не знаю, чем накормить детей, что приготовить на ужин, либо не поменял масло в машине, там, о чем-то еще думаешь, но не за этим. Это значит, мысли не здесь и не сейчас, и в этом случае человек не способен комфортно общаться, когда мысли не здесь и не сейчас. Вот представьте человека, который вот вот он здесь, перед вами, вот, но он думает о чем-то другом, он вас услышит, мало шансов. Ну вот, и тут нет общения. Поэтому... Очень важный момент в продажах. У кого есть такие трудности, обращайтесь, мы можем помочь. У нас есть специальные даже тренировки на эту тему, где мы оттачиваем такие моменты. Вот. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, следующий момент, к чему мы идем. Да, мы возвращаемся к тому, что в нашей компании есть специальное тестирование как человека, то есть как руководителя, так и любого сотрудника. Это э, тестирование помогает понять, какое обучение подходит индивидуально для каждого сотрудника индивидуально, может быть, для руководителя. Это экономит время и деньги, обучая сотрудников на ненужных курсах. Я уверен, что вы, у вас было такое, что вы тратили на какое-то обучение деньги, возвращались и думали, зачем я вообще ездил туда или ходил туда, <смех> ну и так далее. Это даст понять о том, есть ли смысл вообще вкладывать некоторых сотрудников. Такое бывает, у нас очень многие компании тестируют людей, чтобы понимать, а есть ли смысл в дальнейшем вкладывать. Освободит время и внимание руководителей подчиненных, которых сомневались привнесет понимание и как, на какую должность подходит тот или иной подчиненный или кандидат. Бывает такой же человек, нехороший, например, нехороший бухгалтер, но хороший продавец да. А он хочет быть бухгалтером. Ну и что типа этого, да? И, кстати, это сэкономит время. Знаете на чем? Очень многие руководители, я и вчера на вебинаре говорил, очень многие руководители. Э Берут персонал, ну, человека обучают, тратит, особенно в небольших компаниях, тратит время, усилия и так далее. На это и он через там неделю, две, три или месяц уходит. Короче, а за это время, если бы вы сами продавали, вы бы заработали в разы больше. То есть в этом случае, ну, как бы это сэкономит много ваших денег. Дальше, к чему мы идем? Дальше, что входит в тестирование. Значит, в тестирование входит интервью на продуктивность. Вчера мы на эту тему в деталях говорили. То есть, насколько человек способен доводить дела до конца, либо способен добиваться высоких результатов. Тест анализа личности, он показывает и уверенность, и общительность, и многие другие моменты. Этику, уровень этики этот тест показывает, ну и другие моменты. Анкета для выяснения побудительных мотивов человека. То есть это анкета для того, чтобы понять, какую конфету нужно давать человеку, либо я так утрированно говорю, что нужно давать тому или иному человеку, чтобы он э, хотел работать, зарабатывал и шел вперед при особых результатах. Тест на знания и навыки в области продаж, то есть мы проверяем еще и знания в, ну, в области продаж. Также мы даем рекомендации в конце тестирования по обучению, что надо сделать этому человеку, чтобы он вышел из той или иной ситуации. Вот, и даем результаты тестирования. Все это вот можно делать онлайн, а также это можно делать... Э и э, у нас в офисе, в компании, потому что по одному человеку мы в компании можем принимать э, на вот такие вот э, курсы, либо тестирование по одному человеку, пожалуйста, можете записываться. Кстати, потихонечку я вам сейчас вот... Э, всем видно, надеюсь, картинка, да? Так... Вот что входит в тестирование, я еще раз вам показываю. И теперь по поводу тестирования могу вам сказать одну вещь, что хочу вас пригласить, вас, либо кого-то из ваших сотрудников, кого, в каком вы сомневаетесь, сейчас как раз момент, когда нужно понять, что надо, ну, человеку на данный момент, я вам отправляю ссылочку для регистрации на тестирование, так, заряжаться из любых источников э, в данный момент, даже от тебя, Слава, тоже идет солнечный поток. Спасибо, Алекс. Хорошо, вот, я вам сейчас дал ссылочку на тестирование по ссылке. Вы можете прямо сейчас уже проходить и записываться на тестирование. Это очень важная тема, Прям рекомендую. В целом в нашей компании полная стоимость тестирования это 50 евро за одного человека. Для участников вебинара у нас 45% скидка для любых участников либо для любых наших клиентов, которые у нас получают какие-то услуги и сегодня для тех, кто успеет до завтрашнего вечера оплатить стоимость тестирования, то на данный момент это всего лишь 10 евро за одного человека, которого вы направите, либо сами придете на тестирование и поэтому именно сейчас у вас есть все шансы просто взять и пройти. Да, да Сейчас, именно сейчас. У нас очень многие компании, ну, вот за 30 евро проходят тестирование и прямо нанимают персонал. Прям через нас прошли целые команды людей, которые вот уже сейчас работают в штате компании. Бывает такое, что человек, ну, руководитель не не самый большой специалист, не лучше всех там разбирается в людях. И поэтому ему нужны вот такие вот отдельные услуги, дополнительные, тем более, у нас, кстати, на прошлом вебинаре, человек позапрошлом вебинаре, человек 15 записалось на тестирование, на, на вот это. А, вот а, Бывает такое, либо в компании нету человека, ну HR, -а, знаете, человек, который занимается наймом персонала, может быть, такого нету, и в этом случае за 10 евро, ну, просто это копейки для того, чтобы пройти тестирование. Вот. Тем более, вы видели, сколько элементов входит в это тест тестирование. Оно занимает часа 2-3 по времени, само тестирование, и дает очень глубокие результаты, и показывает многие моменты, которые необходимы. И теперь мы пришли к вопросам и ответам. Я готов и прям хочу, чтобы мне помогали тот, кто, те, кто здесь есть. У нас здесь Анатолий, Александр, многие сильные руководители есть которые тоже здесь присутствуют, и я уверен, что могут дать какие-то советы, готов к общению, готов отвечать на воп ну, момент вопросов и ответов, рекомендации, может быть, каких-то советов прямо сейчас. Вы можете включать свой микрофон, у вас есть возможность включить свой микрофон и задать по очереди, задав задавать вопрос, либо обсуждать те или иные темы. Пожалуйста, ребята. Я чуть-чуть отдохну. Либо послушаю. Кто хочет задать вопрос? Комрад, кстати, вас там так много, ребят. Я с большим удовольствием отвечу, потому что я очень дорожу э, вашим регионам. Помните, я к вам очень часто в последнее время приезжаю. Я помогаю вашим детям стать более счастливыми. И поэтому рекомендую, ну, как бы хотелось бы, чтобы... Ну, я вам тоже мог помогать не только вашим детям. Хотя, если честно, если я помогаю вашим детям, то и вам тоже. Да, у кого есть вопросы, кто хочет задать вопрос? На самом деле, наверное, все могут. Все хотят задавать вопрос, но они пишут. Можно. Да, и, да, мы, да, если что, мы можем подождать. Я могу подождать, послушать, ну, подождать, пока вы напишите вопросы. Может быть, кто-то хочет дать какой-то совет изначально, пожалуйста. Вот что посоветуете барам, кафе в сегодняшней ситуации? Вопрос О, я вижу, да, вопрос, отлично, слава Давидогла. Вы знаете, все, что я могу посоветовать, переход на доставку, то, что у вас сейчас легально, вот все, что могу посоветовать, а также посмотреть, ну, может быть, еще что-то вы могли бы делать, что сейчас легально и можно делать. Может быть, еще добавить какую-то услугу, либо товар, который бы вам помог, ну, который нужен вашим клиентам, связанный там, может быть, с едой, может, доставкой какой-то еды. Ну, не знаю, может быть, в каком-то вы селе находитесь. И не все люди выходят сейчас, даже в селе. И, кстати, в Камрате куча, в Гагаузии очень много сел больших. Я видел и Кангас, и Кирсова. Ну и, и в другие села я видел, да. Поэтому почему нет? Ну, конечно, ну хорошо, ну конечно, вот, пожалуйста, это не огромный город, там можно и пешком доставить еду. Правильно? А, я бы добавил, я, что бы я бы хотел. Вот я, да, я, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас многие сидят дома и толстеют, понимаете? А То есть. И можно спокойно было бы по нормальным, адекватным ценам, для того, чтобы на этом этапе сохранить персонал, оплатить какие-то свои издержки, изготавливать еду здорового питания, чтобы люди, находясь в карантине, поддерживали свой иммунитет, например. Посчитайте там калории какие-то. Вот я как идею подаю, чтобы, например, было бы, допустим, интересно мне, ну, как бы, и для моей семьи. Понимаете, очень я много. Заметил, Анатолий, я даже заметил, что у нас в Кишиневе прямо вот, там, где есть бары, где раньше были бары кафе, они закрыты, и на них стоит такая, такое большое пано, например, рекламное там. Доставим там, не знаю, там, пиво в любой момент. В любой момент, в любое время суток. Там. Либо привозим раков там прямо домой. Что-то типа этого, да? Либо варим и привозим раков вам домой, да? Так, условия чистки, мягкой мебели и стирки ковров в период карантина. Звоним предыдущим клиентам и говорят, что в данной ситуации им не, не до стирки ковров и чистки мебели. Как быть? Продолжать искать новых клиентов и сделать не сдаваться, может быть, какие-то организации, которые сейчас работают, например, больницы, поликлиники, имеют, им нужна, нужна эта услуга, почему не продать им эту услугу, не понимаю. Вот. То есть есть организации, которые все равно используются стиркой, уборкой и так далее. Вот. Как пополнить бассейн? Маринов. Как пополнить бассейн потребителя? Не понимаю, что вы имеете в виду под словом бассейн потребителя. Во время, когда все экономят в производитель, я производитель охлажденного мяса. Ой! У нас в Кишине все работают с мясом. Как бы магазины открыты, алиментар открыты. В чем проблема? Я говорю о магазинах продуктовых. Алиментар это продуктовый вот магазин. Картошку, я заказал картошку в мешках. Мне привезли прямо домой. Картошка да. из а, мешка. Вот. Да удовольствием бы купил мясо, какие проблемы, если у вас свежее, хорошее мясо, по нормальным ценам, потому что сейчас э, есть хорошая новость, сейчас э, супермаркеты, они зарываются, они они поднимают цены, хотя их просили этого не делать, да, то есть, у них mm -hmm. нет пункта сейчас поднять, потому что они сейчас, э, понимаете, они пользуются тем, что вас нету. Шоколад они пользуются, сейчас. Да, пользуются тем, что вас сейчас нету, рынки не работают, и а сельский производитель не может привезти товары, ну, мясо свежее и так далее. Вы можете воспользоваться сейчас доставкой этого мяса, конкретно охлажденного, привезти его, и ну, вы должны действительно, ну, они должны быть с документами, санэпидемстанцией там и так далее, ну, чтобы людям было э, комфортно. И вы сейчас на этом этапе можете сформатироваться. Это, мне кажется, очень, я бы... Я бы покупал бы, например. Да, очень... кстати, вот поступила идея сделать ремонт в ресторане бартером на обеды. Ну, например, кстати, у нас есть кафе там, где я часто кушаю возле нашего офиса. Они сейчас прям закрылись, и они давно мечтали сделать ремонт. Но они сейчас закрылись и делают ремонт. И не не исключено, что может быть их с кем-то по бартеру. Есть еще момент, там, Simple объявил о том, что он дает интернет-магазины бесплатно. Simples я очень прошу прояснять слово Simples, чтобы люди понимали. Simples, э, это компания Simples, э, молдавская компания Simple, которая, три девятки там и так далее, они дают интернет-магазины Давайте проясним, да, это компания, которая называет, предоставляет IT-услуги, интернет-услуги, и они создают магазины, там еще что-либо для тех, кто не из Молдовы вам проясняю, чем они занимаются. Да, Анатолий. Ну вот, я имел в виду, что вот для тех, кто онлайн хочет перейти, не знает как, есть готовые платформы, запуск буквально за один-два дня вы можете это сделать. Так что вы можете спокойно реально реализовывать свои товары через интернет-магазины. Да нет, yeah. вообще, если честно, не надо усугублять эту проблему и делать ее настолько важной, потому что вам ее сделают важной и по телевизору. Если посмотрите сегодня вечером новости, то вам достаточно будет понять, что вам ее делают важной чуть ли не везде, и по телевизору, и по интернету, и еще где-либо. Вам и не, не хватило этого, вам еще надо продолжать это делать. Все, что нужно сделать, это действовать. Просто действовать, ребята. Я действую, вы видите, я действую. И поверьте, это не самое простое, потому что в нашей компании, например, очень много практических заданий, где человек онлайн не может сделать это задание просто физически. Мы отслеживаем все результаты, потому что мы, я везде, где ставлю свою печ подпись печати, и мы отслеживаем это, понимаете? И мне я делаю вот какие-то онлайн вебинары только для чего? Потому что мы, вы видите, вы приходите на бесплатное, вам никто с вас никто не берет денег за это вот но э, через какое-то время кто-то из вас может стать нашим клиентом кто-то не может стать нашим клиентом но я продолжаю с вами работать общаться вот это может быть в россии это может быть в молдове неважно неважно где вот то есть не сдавайтесь все очень просто не сдастся потому что если вы сдадитесь напоминаю вас порвали то есть как бы ваш конкурент точно не дремлет кому конкретно обратиться но он по онлайн-магазину эм, зайдите на сайт 3девятки мд или Simples МД или Point МД, вот это их все сайты, и поищите там, дайте в поисковике, вы найдете точно Люда. Это, наверное, из Молдовы вы люда, да? Там прямо есть. Я, я видел, я, я постараюсь поискать в интернете, скину ссылочку. Люди. Но я думаю, что вы сами взрослая девочка найдете сами. Да, это компания Simples simples пишется молдавская компания они занимаются такими услугами хорошо хорошо еще какие вопросы есть потока вот сейчас нас интересуют способ исходящего потока максимально эффективный вот в наших нынешних условиях вот каждого э, да. ну то есть э, платная реклама бесплатная реклама шторгит что можно делать? Вот способ, вот, вот, а, Особенно тем людям, которые вот занимаются производством мяса охлажденного. Вот у него там вот голова болит вот этим, а он никогда не раньше, у него был, были оптовики, которые это покупали. Но сейчас ему нужно новые навыки, безусловно, получать и заморачиваться этим вопросом. Поэтому тут либо вы найдете специалиста, который вам это настроит все, Скорее всего, так будет быстрее, да? Но с другой стороны... Которые а, сейчас а, заняты по уши, кстати. Да, да. И, с другой стороны, вам а, необходимо все-таки а, пройти какие-то онлайн-курсы хотя бы на минимальном уровне, чтобы выход специалиста правильного выбирали, а не лохотрончика, который деньги возьмет, а сделает минимально, а возьмет, как будто бы он там, не знаю, мега -сайт сделал, Google вам сделает. Ну, Если... смотрите, по поводу исходящего потока. В каждом бизнесе все по-разному. Как бы где-то может сработать, просто взять и сделать, если честно, я бы сейчас в ваших случаях просто взял всю команду, которая вот сидит дома, дал бы базу, с которой вы до сих пор работали клиентов, чтобы они просто звонили, общались с клиентами и спрашивали, что им надо. Вот если честно, что я бы сделал? Вот. Но в некоторых случаях это, ну, для у кого-то корона упадет, может быть, что я, колл-центр, либо еще как-либо. А для кого-то каждый и так понимает, уже проводил опрос, уже провел и понимает, что нужно делать, кому-то в онлайн просто надо перейти и так далее. Очень прошу выключить камеру девочка, которая сейчас включила камеру. Ага, Вот у нас гость есть, да? Вот, поэтому в каждом бизнесе по-своему есть. Я могу описать еще несколько вариантов. Есть такая тема, как Google. Если вы Google AdWords или Google там, где Google за вас делает рекламу. То есть, если вы хотите быть первым в каких-то поисковиках Google то знаете, Google должен вам доверять или вы ему платите деньги, и тогда он вам доверяет еще круче. Вот есть, такое, есть специалисты, которые создают рекламку, такие объявления рекламные, которые публикуются в поисковике, когда вы задаете, например, тренинги по продажам в Кишиневе, а на хоп выходит, например, наша компания или еще какие-то компании выходят, которые по этим ключевым словам выходят. Есть такое, есть email рассылка, то есть можно отправлять, есть Viber, это тоже средство связи, есть... WhatsApp, есть Telegram, есть Skype, кто-то ну, пользуется, кто-то нет. Это уже не принципиально. вот. Но это все надо просто попробовать. И, и в том числе, когда вы спрашиваете у клиента, как лучше с вами связываться, ну, по поводу товара, вы можете спрашивать, а куда вам отправлять информацию про то, что у нас появляется новое. Некоторые просто не читают имейлы, e понимаете? Если они не читают имейлы, e значит им как-то по-другому, может быть, смс может быть, там еще как-либо, есть какие-то другие варианты, просто продолжайте с ними общаться, спрашивать. Понятно, что многие из них могут сказать, что э, там сейчас кризис, нам не до вас. Понятно, но это не значит, что все так вам скажут. Да, их будет сейчас, у вас будет меньше, может быть, клиентов, чем раньше. А может быть и больше, если вы найдете сейчас ту нишу, которая как раз ваша. Как, например, этот парень, который до сих пор шил нам рубашки, а сейчас шьет маски. Ну, такое бывает. И он по-другому не может выжить. Вот и все. Да, Анатолий, хотел сказать? Наша общая знакомая, руководитель мегаспорта, знаешь Наталья, да, да? Наталья она рассказала мне, что у нее выкупили сейчас все тренажеры, хотя эти тренажеры, они ну, продавались, но не было такого спроса, а просто вот получается реакция такая, то есть фитнес-зал ходить нельзя, а люди хотят держать свой вес, хотят это вот, у них запрос это есть. И они выкупили и сделали себе беговые дорожки, купили себе. Да, до этого она мне позвонила, я больше тебе скажу. Она мне позвонила, и я сказал ей новость, что в Москве на 30% поднялись продажи тренажеров из-за того, что закрыли фитнес-клубы. И она нажала на исходящий поток, она начала обзвание всех своих клиентов, отправлять имейлы и так далее, и поэтому у нее искупили все тренажеры. Ну вот здорово, отлично. Мы с ней общались до того как. Хорошо. Она сама по -по похвалилась, сказала, что, говорит, круто вообще, вообще. Да, да, вот. да. Ну, как бы у нее два бизнеса, видите, один пошел. Почему нет? Ну, только сейчас она и другой бизнес на онлайн переводит. Ну, это, ну да, то есть, как бы почему нет? Я не вижу здесь проблем, тем более, что да, да и тренажеры можно продавать, только ей бы успеть сейчас привезти, потому что я думаю, что и производители тренажеров сейчас над этим работают. Вот. А может кто-то сможет сделать себе тренажер дома. Хорошо. Я так понимаю, что тот, у кого фитнес-зал, должен готовиться к тому, что ему будет придется отвоевывать своих клиентов а, у тренажеров потом. Но сейчас человек привыкнет бегать на своей беговой дорожке и скажет, э, зачем мне платить тот абон, абон, ту абонплату, правильно? Так что... Ну, не исключено, фитнес-клуб очнутся уже без клиентов. Да, им надо сейчас может... что-то придумывать быть рядом со своими клиентами сейчас и а, чуть ли не румбу танцевать для того, чтобы помогать, бесплатные какие-то делать тренировки сейчас, ну да. Ну, ну да ну, что-то надо делать такое, чтобы тебе сказать, слушай, он в трудный период был рядом со мной, ладно, буду ходить, буду с ним. Ну, как бы, вот, вот так. ну да, хорошо, хорошо, у кого еще есть вопросы, ребят? Я не вижу в чате вопросов больше. Есть э, э, анекдот, а больше вопросов не вижу. Хорошо. Вы знаете, старый анекдот, но, конечно, веселый. Мозг кипит идеями. Хорошо. Друзья, находясь в карантине, мы можем поддержать свой иммунитет, при этом не набрать вес. 19.00 на в Инстаграм нациолог Евгений Враби о правильном питании. Кому интересно, обращайтесь, я дам ссылку. Ну и хорошо, вот Анатолий уже, уже делает помогает кому-то делать исходящий поток. И теперь давайте вернемся к подаркам. Я же вам обещал все-таки подарки. вот Итак, я вам отправляю сейчас подарочки. Так, получите ваши подарки. Значит, я вам скидываю ссылку как на регистрацию, на тестирование, так и на получение подарков. А, все, что я вам обещал в процессе вебинара, есть вот по этим ссылкам, вы проходите, регистрируетесь там и получите, получаете свои подарки, либо получаете свое тестирование ну, после регистрации. Если у кого-то еще есть вопрос, я готов ответить, потому что тут есть, я вижу, Марьяна пишет что-то. Спасибо огромное за такой полезный вебинар. Пожалуйста, Мариана, очень рад, что был, был полезен. Кому я был полезен, у кого, э, так сказать, кому-то помог чем-то решить какие-то проблемы, у кого чуть-чуть прояснилась ситуация и стало понятно, что как действовать, я ожидаю от вас, ну, можете написать какие-то ваши отзывы тут в чате, чтобы мне было понятно, что... Как бы, э, я был полезен сегодня, спасибо, Наталья, пожалуйста. Кому я был полезен, плюсики в чате, прояснилась ситуация, теперь хорошо, благодарю за ценную информацию, пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Да, спасибо за эфир, пожалуйста. Кому еще, у кого есть еще ну, какие-то отзывы, кто, кто заметил, что справился сейчас чем-то лучше, чем раньше, вы застали поразмыслить. Ну да, хорошо. Вячеслав, да. приветствую всех. Да, Тебе привет. поддержку, поддержку тебя, твоего бизнеса. Идея была у тебя такая, ну, хорошее предложение, тем более с такими скидками, при найме. <с means> Сейчас время какое, что, скорее всего, многим придется сжиматься. Ну да. Некоторых придется самых слабых отправлять домой. Ну да. И то, что ты предложил, я там чуть выше написал, для тебя как идея и для всех остальных, те, которые не очень хорошо разбираются и чувствуют, что не потянут, также могут тебе обращаться, чтобы понять, то все-таки слабее. Ну, как бы, если человек, кстати, Александр, если человек давно работает в компании, то оно и так понятно, что он слабый или сильный. А если только попал, либо там и непонятно, держать, не держать, то, конечно, да, я рекомендую обращаться ко мне. Я вам еще раз скину ссылку на регистрацию, на тестирование. Кому интересно, можете прямо сейчас проходить по ссылке, регистрироваться, себя, сотрудников и так далее. Так, Евгений, помню. Кризисная ситуация заставляет шевелиться, а вы в этом помогаете. Да, спасибо за подтверждение, веренее. Да, Александр, что ты хотел еще сказать? Меня сбили, звонили, когда а. звонят, mm -hmm. Большое тебе спасибо, полезная, полезная информация, контент хороший и солнечный, и заряжаешь хорошо. Спасибо тебе. Да, пожалуйста, был рад помочь. Молодец. А, очень, Я хочу дать подтверждение. Я благодарю за вот это, то, что ты делаешь реально. Сейчас бизнесу очень нужно это все. И, э, правда. Э, успеем мы продать. Когда-то там люди поднимутся и все, потом будет у нас совместный бизнес. Сейчас в этот момент важно делать много э, полезности. Поддержать тех людей, если у вас есть члены команды, поддержать их. Ну, да. тех... -то образом. Вячеслав делает прекрасную работу, благодарю, и я тоже такую работу вместе, ну, вы знаете, что я делаю ее, и даже когда не было кризиса, вот поэтому умница, благодарю. Да. Спасибо за подтверждение, Анатолий. просто Другие, смотрю, есть тоже тренеры, хорошие, неплохие, хоть но не хотят вот приходить на бесплатное что-то, ты молодец. Ну, ты же знаешь, что исходящий поток, когда делается, его, она все равно вернется входящим. Если у много, бы... то оно все равно вернется. Я говорю, поддержи, слушай, у тебя есть хорошие толковые программы, ну дай хотя бы часть людям, поддержи их моральный дух, боевой дух. Пожалуйста. А, вот, Поэтому супер. Да, просто приходите на тестирование, посмотрим, что надо сделать. И как бы я же не могу дать вам программу, ребят, девчата, которую я не понимаю, что вам надо. Поэтому помните, не нужно понимать, что вам надо. Поэтому, кстати, те, кто приходит на тестирование, потом программа получается скидкой. Поэтому большим удовольствием, пожалуйста. Кстати, а есть онлайн программа, кстати? Вот эта? Какая онлайн программа? Ну, та, что стоит 500 евро. Та, что стоит 500 евро, нет такой программы онлайн, потому что э, там очень много практических заданий, и мы отслеживаем это индивидуально. поэтому. Но в нашем классе ее можно пройти. И при том сейчас она уже не стоит 500 евро на время кризиса. Мы поменяли и цены для тех, кто... Особенно для молдаван. Когда она будет у нас в онлайне, мы сейчас готовим ее она в процессе подготовки, как только она будет в онлайне, мы обязательно сделаем анонс и опубликуем, и все будут знать об этом. И конечно да, она, для да, для она меня... будет в разы дешевле. Я бы для себя прошел бы ее, но в онлайне было бы К сожалению, результаты показывают об обратном, поэтому пока мы смотрим, чтобы и продукт, который мы даем, был настолько идеальным, что в дальнейшем, знаете, как страна Молдова, ну Анатолий уже знает, и Александр знает, да, все, кто здесь, и... эта страна небольшая. И если один раз сделать плохо, то потом будет долго, долго, долго, долго, долго, долго вонять. Вот, поэтому не хочется делать плохо, и я стараюсь либо сделать хороший продукт, либо его не делать вообще. Всем спасибо, всем хорошего дня, всем спасибо. Да, что, что, Анатолий? Или по статистике один недовольный клиент забирает около семи? Да, совершенно верно. Да, вот тут спрашивает Слава Давидоглова. Да, мы в Кишиневе и я часто бываю в Гагаузии. Поэтому обращайтесь, общайтесь, если там несколько человек из Гагаузии захотят, там мы можем приезжать, там проводить тестирование, либо какие-то обучения мы можем проводить даже на вашей территории. У нас есть клиенты из Гагаузии, и среди вас даже участников вебинара есть студенты наши, которые проходили какое-то обучение у нас. Поэтому, ну, как бы, я гагаузов люблю, вы молодцы, и я горжусь, что вообще я к вам попадаю, и вы меня принимаете, очень гостеприимный народ, прям, блин, даже я вам больше скажу, я работаю с, поли... с управлением полиции Гагаузии, Гагаузия это такая автономия для тех, кто не знает в молдове вот, я с управлением полиции, и там есть... Один полицейский, которым, с которым я езжу по лекциям, провожу лекции для детей антинаркотические. Очень гостеприимный парень, очень правильный, очень хорош. И прям ну я ему я ему сам выпишу благодарность, если ему не напишут его компания, его организация. Вот. Хорошо, всем хорошего дня. Был рад, что был вам в помощь.